Найдите и нейтрализуйте разведчика противника. Доктор, займите позицию на крыше. Так вы сможете контролировать подъездные пути. Стой. До стрелка. Уничтожьте бойцов, сопровождающих транспорт. Вижу Обеспечьте продвижение колонны. Боевик! На стрелок! Нужен медик. Нужно лечение! Нужен доктор. Вижу взрывоопасный Аптечка. объект. Взрывоопасный. Заминируйте баррикады, чтобы расчистить путь для конвоя. 有了 yes, Get out the